Перспектив. перспективы, да. Ну, я говорят вот... ли об этом в школе? Вот тоже интересно, или как ты это сами. В школе изучают? я мало присутствую, что там говорят. Это вот детям говорят, и достаточно их